Уважаемые коллеги, но мы переходим от генетики немножко экспериментальной науки да, и поговорим как раз о приматах как лабораторном двойнике человека и истории как раз создания приматологического центра у нас в России. Вы хорошо знаете, что без использования приматов действительно невозможно серьезные Научное открытие как минимум 10 Нобелевских премий было связано с разработкой различных исследований на приматах. И действительно, на сегодняшний день примат существует как лабораторный двойник человека, благодаря тому, что очень долгие иммунологические и химические процесс у них совпадают с такими же, как у человека. Но наиболее, так сказать, сложные исследования как раз и проводится на приматах там, где невозможно сделать на других животных. И поэтому с этической точки зрения еще в 1959 году было принято такое называемое правило 3R, то есть replacement, то есть замена приматов другими животными, где это возможно. Reduction – это уменьшение количества животных в группе, то есть минимизировать количество животных, особенно если это может привести к гибели. И рефайнмент – это улучшение качества эксперимента, чтобы способствовать тому, чтобы у животных наименьшее сказать, количество болевых и других неприятных ощущений возникало, то есть уменьшение вредного воздействия на животных. Сложно перечислить все области, где применяются приматы. Это, конечно, генетика, которой только что говорил, и научит. Но, конечно, в большей степени это различные виды инфекционной патологии, поскольку приматы болеют теми же инфекционными заболеваниями, что и человек. Это трансплантология, создание искусственных органов. Ну и, конечно, фармакология. Это доклиника наиболее сложные препараты, такие как вакцины, моноклональные антитела. Они все тестируются в первую очередь на хроническую острую токсичность на приматах. Ну, если вернуться в историю, то первым кто указал на ценность обезьянное исследований, это был Чарльз Дарвин. Впоследствии, так сказать, многие ученые также подчеркнули необходимость экспериментальных медиапилактической исследований. И, конечно же, стоит отротить, отметить роль Илья Ильича Мечникова, который, работая в, в, в Париже, в институте Пастера, он впервые, так сказать, использовал приматов для создания экспериментальных моделей сифилиса, брюшного тифа, протеинной инфекции и ряда других. Поэтому, конечно, вот Илья Ильич Мечников, конечно, можно назвать таким пионером приматологии. У нас в России эту идею поддержал первый нарком здравоохранения Николай Александрович Семашко. И благодаря, так сказать, его указу в 1927 году из Гвинеи были доставлены на пароходе первые приматы, первые обезьяны в Сухуми. Именно, так сказать, в Сухуме была выбрана территория, где находилась дача, профессора Астроумова, где максимально у нас тропический климат, соответственно, в общем-то, на этой территории был создан первый в мире приматологический центр. Были интересные работы Иванова Илья Ивановича, который как раз проводил их и в Сухуме, и потом впоследствии в Африке. Была попытка сделать межведового встречивания, то есть между гориллы и человеком, но, естественно, эти попытки ничем не увенчались, но, тем не менее, история Иванов или Иванович такой свет оставил. Но если говорить о действительно выдающихся ученых, которые работали уже в советское время, сначала в Сукуме, а потом уже, так сказать, в Адлере, то, конечно, это Иван Петрович Павлов, это Лев Александрович Зидберг, который развел вирусную теорию э, рака, в том числе, так сказать, на приматах. Это Зинаида Весаревна-Яволева, которая разрабатывала пенициллин, э, Леон Манусович Шабат, э, Михаил Петрович Чумахов э, разрабатывали палеомиитную вакцину э, в, э, в, э, в Сукумском экспериментальном питомнике, э, Александр Васильевич Вишневский, выдающийся хирург, который разрабатывал различные виды, так сказать, хирургических вмешательств, известных как создатель Марк Мази Вишневского, Евгений Николаевич Павловский, ну и, конечно, Николай Николаевич Петров, основоположник онкологии в России, и его работы, конечно, наиболее интересны нам в связи с тем, что наша конференция касается как раз проблем онкологии, Николай Николаевич был первым, кто создал экспериментальную модель злокачественной опухоли на приматах. И эти исследования были достаточно продолжительные. Они длились 12 лет и закончились вот написанием такой монографии «Динамика возникновения и развития злокачественного роста в эксперименте на обезьянах», которая была опубликована в 1951 году и некоторые выдержки из этой работы я вам приведу, а, в принципе, эта книга есть во всех библиотеках, и с ней можно ознакомиться. Но если немножко вернуться назад в историю, то, конечно, первую попытку на создание опухоли сделал наш тоже соотечественник, который работал, правда, во Франции, Серж Воронов, и он в свое время послужил, послужил образом профессора Преображенского, известного в Фине «Собачье сердце», потому что последствии основной работы его было как раз попытки омоложения да, с помощью подсадки различных семенников от палеоногомодрилов к человеку. В общем-то, эти эксперименты были достаточно известны в 30-х годах, и так сказать, даже крупные... Государственные деятели пользовались его успехом. Ну, а попытка у него была именно сделать опухоль в 1931 году. Видите, было 72 обезьяны задействовано, а были попытки подсадить в опухоль под кожу, в мышцы, в, сами, в мозговые оболочки. Но все эти попытки, они не увенчались успехом. А успешная первая модель с саргома, которая получилась, это была как раз модель... Николая Николаевича Петрова, который, в общем-то, считал, что действительно лабораторные животные, такие как крысы, мыши, кролики, которые используются как раз в экспериментальной патологии, они немножко отличаются от человека, в первую очередь, по естественной продолжительности жизни. Поэтому, конечно, использование приматов в этом плане наиболее интересно. Вот. И вот, как бы, краткая история его научной работы – Видите, как я уже сказал, 12 лет продолжались опыты, было задействовано 34 обезьяны и использовался такой препарат, как метилхолантрен, да, который вводился в толщу молочных желез сначала у одной группы обезьян, при этом не получилось эффекта. У 11 обезьян второй группе опухоль вводилась в костный мозг длинных костей. Вот, и тоже доза оказалась недостаточно. И лишь в третьей группе, у которых, так сказать, использовалась повышенная доза, вот, у одной из самок развилась остеогенная саркома. Ну, и в четвертой группе, где не применялась радиационная, так сказать, онкогенез, вводились шиберцовые кости, стеклянные трубочки с излучающей рудой. Здесь также у трех из семи развились остеосарковы. Но смотрите, на какие а, сроки. В одной на девятом году, в второй на десятом году, и в на одиннадцатом году опыта. То есть, конечно, это а, достаточно а, трудоемкий опухоль, опыт и, соответственно, требует действительно а, больших трудозатрат и терпения. Но вот выдержки этой монографии, а, динамика развития злокачественного роста, видите, так сказать... А, Через годы три месяца начинается разряжение и склероз кости в месте введения канцерогена. Через три года совершается уже злокачественное превращение. Мы видим утолщение костей, начало лучистых сарковных разрастаний. И вот еще через месяц уже быстро прогрессировано. Видите, это, стать какое измененное бедо уже у макаки резуса То есть вот это положительный результат развития индуцированной опухоли у обезьяне. Поэтому как раз работами Николая Николаевича Петрова впервые была доказана возможность экспериментального канцерогена, канцерогенеза у приматов как посредством химических канцерогенных веществ, так и посредством радиации. И выводом оказалось, что именно костный мозг венок костей, представляя собой наиболее благоприятный, объекта экспериментов, и, в принципе, так сказать, развитие опухоли происходит так же, как и у человека. И опять-таки отмечу, что действительно это длительный процесс, там 9, 10, 11 лет то, что случилось. Ну, а у Николая Николаевича Петрова было множество последователей, которые также занимались экспериментальной экологией, и видите, здесь перечислены многочисленные э, ученые зарубежные, э, которые этим занимались с различным э, успехом. Но я хотел бы отметить э, основного ученика Николая Гаев Петрова и э, э, ученого, э, у которого получилось впервые создать эпителиальную опухоль, это Юрий Песанч-Мельников, который также работал вне онкологии. И занимался тем, что вводил различные канцерогены в гайморовую пазуху. И в результате также развился эпителиальный опухоль рака в гайморовой пазухи, Это действительно тоже первый в мире был результат, когда развивалась уже не саркома, а именно эпителиальная опухоль. Также эти работы были описаны в различных на которые также можно в библиотеке взять и прочитать. Но на сегодняшний день продолжается изучение различных моделей. Вот Последователями, это, стоит Николай Николаевич Петрова. В 2018 году вышла вот такая работа, которая касалась как раз прогресса в моделях, Приматов, которые писали китайские ученые, вот, они а, использовали а, возможности проведения достоверной комплементации приматов, -то, то есть получения приматов а, с, а, сформированными с опухолями а, из клеток человека. Ну, то есть, в принципе, если описать их а, работу, то получали оациты, да, редактировали эти оациты и затем а, непосредственно подсаживали областоцит на суррогатной матери. Таким образом а, уже рождался детеныш с органами сформированными исследования человека, и уже на этой фоне так сказать, проводились различные эксперименты по экспериментальной онкологии. А, но а, если... Еще раз вернуться к истории, я хотел бы несколько слов рассказать о тех возможностях, которые сейчас существуют в Институте медицинской термотологии на сегодняшний день. Еще раз напомню, что такие серьезные заболевания, как полиомилит, желтая лихорадка, сыпной тиф, пищевой энцефалит, оспа, гепатит и ряд других, как раз были разработаны на приматах. И видите, это в сухуме сохранился до сих пор памятник Павлиану Гамадрёву. Вот это реально существующая это, сказать, фигура, который был отцом многочисленного потомца. Так ему такой стоит памятник. Его можно посмотреть в Сухуме в обезьян. Вот. Есть сейчас много работ, которые посвящены изучению метаболического синдрома обезьян. Посмотрите, две обезьяны, это как период с одна находилась слева на питание, на которое уменьшено было на 30% по калории, а второй по алипсиене позволяли ей все, что подряд, то есть все, что она захочет. И, соответственно, одинаковый возраст, им по 25 лет, что соответствует около 90 лет у человека. И видите, какая разница, сказать, в внешнем виде в том случае, когда, то у нас достаточно хороший соблюдается режим питания. Что касается истории, то в 1990 году был перенесен в связи с Абхазо-Грузинской войной институт из Сухуми в Адлер. И, соответственно, в 1992 году все исследования, которые проводились до этого в Сухуми, были перенесены в Адлер был на базе рабочей площадки по выращиванию, обезьян был создан уже не медицинской приматологии И долгие годы институт возглавлял академик Лапин Борис Аркадьевич. Он 50 лет был директором, сначала в Сухуме, потом в Адлере, до 2013 года. В 2013 года он был научным руководителем. И вот в этом году мы отмечаем... Его столетия. Месяц назад у нас прошла научная конференция, где многочисленные так сказать, соратники Бориса Аркача из многих научно-исследовательских институтов нашей страны делают доклады о совместных исследованиях, которые были произведены вместе с Борисом Аркачем. Несколько слов о тех приматах, которые содержатся в нашем институте, питомнике обезьян это, конечно, зеленая мартишка, на которых как раз проводится много исследований по вакцине с полиомилитом. Видите, здесь как раз представлен флакончик полимеритом вакцины. Это макака резус тоже вид макак, который широко используется. В частности, вакцина от ковида, она тестировалась как раз вот на наших макаках резусах. И продолжаются новые исследования по созданию новых вакцин от ковида именно с использованием макак резусов. И а, такие, так сказать, тоже несколько менее известные макаки, как сменохосты макак или лапундер. И а, тоже, так сказать, широкое исследование, большое количество исследований проводится на макаках фасцикулярикс, это иванская макака или макака -трубовидь сколько наловят крабов, так сказать, они широко тестируются для доклиники различных противоупухолевых препаратов, таких как безумаб, безум, безум, безум, трастузумаб, Антипд, антипд препараты Вот эти все препараты проходят доклинику именно на макаках иванских. Так такое положение Всемирной организации здравоохранения, так сказать, и все тоже наш Минздрав придерживается обязательному тестированию новых препаратов, планальных в первую очередь, на да, макаках иванских. Ну и такие, так то сказать, тоже крупные как бы, стада пабианов, гамадрилов, которые, то сказать, являются наиболее крупными видами обезьян. В частности, то сказать, вес может достигать 40-50 килограмм, и многие клеточные технологии. Хирургические новые вмешательства разрабатываются, конечно, в частности на гомодрилах. Вы, наверное, слышали, в этом году была проведена большая работа по изолированному перфузию головного мозга с цитостатиками, то есть модель, которая разработана для лечения метастазов и клевом головного мозга. Эти работы как раз были проведены на флевиальных гомодрилах. Их родственниками также являются общем-то, которые также используются для этих же целей. Вот так сказать, несколько фотографий об институте. Видите индивидуальная клетка, в которой так сказать, находится животное. С помощью так сказать, специального прижимного устройства можно вводить какие-то лекарства внутривенно, брать кровь у этих пациентов, у этих приматов наших пациентов. Поэтому именно, так сказать, в таких условиях они содержатся для эксперимента. В институте есть большое количество лабораторий. Это лаборатория молекулярной биологии, где тоже проводятся, генетические то исследования, лаборатория иммунологии и биологии клетки, зоотехническая лаборатория и ряд других. Соответственно, в настоящее время проводится, так сказать, подготовка GLP, Аккредитации, надеюсь, в следующем году эта аккредитация состоится. Ну и несколько фотографий о нашем институте, общий вид, потому что институт занимает сказать, достаточно большую территорию, около 90 гектаров, содержится 6200 обезьян. Большинство из них содержит вот таких больших вольеров, где они живут большими группами, по 30-50 особей. Вот, и у них есть и летние помещения, и зимние, или ночные, где они находятся, так сказать, где есть обогреваемые помещения. Поэтому, в принципе, как бы все условия для содержания и развития есть. Каждый год в институте рождается около тысячи новых приматов. Это здание от лабораторного корпуса, которое было построено у нас в 2015 году большинство исследований проходит в так называемых изоляторах, небольшие помещения, в которых находятся клетки. Есть у нас экскурсионное отдел, где можно ознакомиться с редкими видами. У нас еще существует помимо основных четырех видов еще 22 вида редких животных. Ну и вот видите, тут спускаемый аппарат, на котором было шесть запускных обезьян. В космос, программа Бион во время которых изучались различные физиологические функции обезьян при невесомости и космической радиации. Также так сказать, большое количество таких семейных клеточек, где живет самец, несколько самок и их дети, то есть тоже так сказать, достаточно большое количество этого обезьяна живет. Ну, вот тут представлено тоже помещение, где находится у нас экспериментальная лаборатория, экспериментальная операционная. Ну, вот таких изоляторах проводятся различные эксперименты. Это вот тоже вид, вид общего изолятора и, значит, вид э, вольера, где содержатся у нас э, обезьяны э, в свободном виде. Следует отметить, что они доживают до своего предельного возраста, 25-30 лет. Конечно, в дикой природе они так долго не живут, но учитывая, что то есть, у нас тут у них нет врагов, и, соответственно, даже пожилые обезьяны чувствуют себя неплохо, так сказать, и у нас большая есть группа именно пожилых обезьян, на которых исследуются различные геронтологические исследования. Есть помещение для приезжающих молодых ученых, в том числе, так сказать, видите, это у нас общежитие для исследователей, которые приезжают на короткие эксперименты, то есть поэтому, в общем-то, прямо на территории института можно остановиться и проводить различные исследования, поэтому я с удовольствием вас приглашаю к научным исследованиям в институте приматологии. Спасибо за внимание.